Всем приветик. Итак, у нас 25 декабря, день субботы, карта дня. Так, днем у вас будут мысли о своих родственниках, о родни, о семье. Ваши родня вас любят, поддерживают, род родни находится в любви. Вам больше нужно общаться со своими род... со своей семьей, со своими родными, с родственниками. Больше уделяйте времени своей семье, своим родственникам. Главное, чтобы вы не забывали. Как раз день субботы, выходной. Возможно, кто будете работать. Хотя бы смс напишите, если не можете увидеть. Позвоните, поговорите несколько минут. Всем пока!